Друзья, привет! С вами магазин 812 фото и сегодня у нас на обзоре целых три видеосвета от компании Вилтрекс. Давайте на них посмотрим. Многие, скорее всего, из вас знают такую компанию, как Viltrox, и особенно вряд ли вы знали, что они производят еще и видеосвет. Некоторые из вас знакомы о их переходниках, таких неплохих, как, например, Viltrox M2 Speedbooster под микро 4.3 с объективов Canon. Но, оказывается, компания Viltrox делает еще и довольно интересный, и, самое главное, очень бюджетный свет. Давайте взглянем. Здесь представлено три модели. Одна прямоугольная и две круглые. Круглый видеосвет не так часто встречается на рынке, но компания Viltrex позаботилась об этом и выпустила целых две круглых модели. Давайте посмотрим на них все вместе поближе. Приезжают они в таких вот простеньких коробочках со своими наклейками, на которых сразу написана вся подробная информация о том, что это за видеосвет и какие он выдает показатели. Кстати, все эти три видеосвета, они бикалорные. Они меняют свою температуру от 3300, до 5600 кельвинов. Комплект довольно простенький. В комплекте мы находим саму панельку, кстати, довольно тонкая и крепеж на горячий башмак наклонный. Что важно, данный крепеж имеет также дополнительный штыречек, который вставляется в специальный паз и не дает нашему видеосвету прокручиваться вокруг своей оси на нашем крепеже. Это довольно маленькая деталь, но она сэкономит огромное количество вам нервов. Помимо этого в комплекте у нас ничего нету, в том числе и питание. Первое, что бросается в глаза, помимо красивой матовой поверхности, так это то, что панели довольно тонкие и довольно легкие. Крупуса выполнены из пластика. Пластик относительно простенький, но при этом он не пахнет, в руках ощущается совершенно прекрасно. Питаться данный видеосвет может либо от одного аккумулятора Sony NPF серии 550, 750, и 970 так и от питания в сеть. А, питание в сеть нужно всего лишь 2 ампера и 8 вольт. По времени работы от аккумулятора, например, от аккумулятора Sony NPF серии, младшая модель 116 способна работать до 2 часов, средняя круглая модель способна работать примерно час 20, час 30, а... Старшая версия способна работать примерно 1 час от заряда одного аккумулятора Sony NPF серии 750. Вы могли обратить внимание, что на этой панели не видно светодиодов, как это мы привыкли видеть в остальных светодиодных панелях. Дело в том, что в этих панелях светодиоды расположены по периметру, они светят в центр панели и через специальную кристаллическую решетку они переотражаются вперед. Примерно так же осуществляется и подсветка большинства современных мониторов на компьютерах и на ноутбуках. Поэтому свечение от панели равномерное, довольно мягкое, но при этом не особо сильное. Например, у младшей модели это почти 1000 люминов, у средней модели это почти 1500 люминов, и у старшей модели почти 2000 люминов. Поскольку свет довольно мягкий и рассеянный, Потери света при увеличении расстояния до объекта будут довольно серьезные. Давайте подключим этот свет к аккумулятору по очереди и посмотрим, как он будет светить. Кстати, индекс CRI, заявленный производителем у всех этих панелей, больше 95. Я возьму аккумулятор Sony NPF серии 550 для того, чтобы сохранить довольно тонкий профиль этого света и также маленький вес. На обратной стороне всех панелей у нас имеется тумблер включения-выключения а также один единственный диск вращения в плюс и в минус, который также является и кнопкой. Итак, включаем панель. Здесь на небольшом экранчике у нас есть э, несколько показателей. Это показатель мощности, показатель цветовой температуры, примерно который сейчас эта панель выдает, а также примерный заряд аккумулятора. Вращая диск, мы можем управлять мощностью света. А нажав на него и вращая, мы можем менять температуру нашей панели. Меняется она скачкообразно. И скорость изменения температуры влияет от скорости вращения джойстика. То есть если вам надо очень быстро поменять температуру, либо мощность света, вы это можете сделать одним быстрым движением. Вам не придется делать несколько оборотов диска управления. Свет не самый сильный, но довольно мягкий и приятный. Учитывая цену, размер этой панели, большего от него просить, наверное, и нет смысла. Самое приятное в этой панели, за счет вот такого расположения светодиодов и внутреннего переотражения, эта панель не так сильно бьет по глазам, как, например, панели с светодиодами, которые направлены прямо на объект. За счет того, что... Светится вся поверхность, а не отдельными точечками, то эта панель гораздо приятнее воспринимается глазами человека. Но квадратные панели мы видим с вами постоянно, а вот круглые панели в принципе в новинку. Мы уже даже привыкли к кольцевому видеосвету, а вот круглые нам особо не попадались. Чем может быть приятнее использовать круглый видеосвет, так это в том, что изменяется характер блика в глазах. Если при квадратных панелях при крупном портрете в глазах будет повторять источник, то есть он будет прямоугольным либо квадратным, то здесь он будет круглым и будет более приятен нашему глазу, так как считается, что в процессе эволюции человек привык видеть в отражении глаз именно круглый источник света, то есть Солнца. Управление абсолютно такое же, можем менять мощность, а также температуру. Максимальная мощность на температурах достигается выставлением максимальной мощности и средней температуры. Тогда вы получите именно те самые заявленные люмины, которые были обещаны производителем. В пограничных положениях температуры эта мощность будет в половину меньше. Максимально эффективное использование этих панелей как можно ближе к объекту. То есть, если у вас есть возможность, максимально ставите близко к объекту видеосвет, и он вам даст и максимальную яркость и максимально приятный мягкий рисунок на лице. В заключение хотелось бы сказать, что несмотря на то, что у компании не небогатый опыт производства э, световых панелей, получилось у них это крайне интересно, а самое главное, бюджетно и при этом довольно функционально. Да, здесь нету навороченного управления со смартфонов, да, здесь нету какого-то встроенного питания, цветных экранов и прочего, но это довольно мягкий, интересный, не бьющий по глазам свет, а самое главное, он довольно дешевый. Точные цены на эти панели, а также аксессуары и комплектующие вы можете посмотреть на нашем сайте. Также мы представлены практически во всех соцсетях. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Мы стараемся делать для вас максимально полезные видеоролики. А я с вами прощаюсь. С вами был магазин 812 фото. Счастливо!